Жемчужины мудрости от актера Киану Ривза. Иногда мы настолько погружаемся в свою повседневную жизнь, что забываем выкроить время, чтобы насладиться красотой жизни. Если вы можете рассмешить женщину, вы видите самую прекрасную вещь на Божьей земле. Каждая борьба в вашей жизни сформировала вас таким, какой вы есть сегодня. Будьте благодарны за тяжелые времена, они могут только сделать вас сильнее. Меня также учили относиться к людям именно так, как я хотел бы, чтобы ко мне относились другие. Это называется уважением. Я всегда буду влюблен в любовь. Хорошие свидания – это когда вы опьянены обществом друг друга и всем в мире становится хорошо. Забавно быть безнадежно влюбленным. Это опасно, но это весело. Человеком, который удерживал меня от моего счастья, был я сам. Я каждый день благодарю землю и небо за те возможности, которые у меня были. Это невероятно вдохновляет, знать, что твое будущее в твоих руках. Иногда, наши враги лучшие учителя, люди могут учиться на своих ошибках, разрушение иногда означает возрождение. Деньги для меня ничего не значат. Я заработал много денег, но я хочу наслаждаться ложью и не напрягаться, создавая свой банковский счет. Я раздаю много вещей и живу просто, в основном из чемоданов в отелях. Мы все знаем, что хорошее здоровье гораздо важнее. Роскошь — это возможность ощутить качество, будь то место, человек или объект. Каждая борьба в вашей жизни превратила вас в того человека, которым вы являетесь сегодня. Будьте благодарны за трудные времена, они могут только сделать вас сильнее. Татуировки интересны, но в то же время они также являются маской, вы демонстрируете свою прошлую жизнь на своем теле. Деньги покупают вам свободу жить своей жизнью так, как вы хотите. Жизнь хороша, когда у тебя есть хороший бутерброд. Мы — это сумма того, кто мы есть. Мы выбираем определенные вещи в определенные моменты, которые повлияли на нас. Нужно изменить свою жизнь, если вы не чувствуете себя счастливым, и очнуться, если дела идут не так, как вы хотите.